Так, так, посмотрите. Сейчас вы не штрафуете. Я ничего штрафовать вас не буду, потому что нету основания, кто напишет заявление, если вас захочет кто-то штрафовать. Постановление. Угу. 417-е. Угу. Какой он кричал, постановление номер не зашло? О, он несколько... У вас нет цветного, Фомаси. Я вам сразу выделю. Нам для них хотя бы, почему, на каком основании почему мы тре них? требуем, э для и для Смотрите. нас, и для них. Приведение, основание номер 417, правительство угу. Российской Федерации, Мишустин. Угу. от 2 апреля 2020 года. Что здесь написано? «При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой осуществляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации», или зоны чрезвычайной ситуации граждане обязаны соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения, о чрезвычайной ситуации, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Дальше. Выполнять законные требования руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, предоставления опера, экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, по предупреждению и ликвидации чеченской ситуации, данные уполномоченные должны лица. Далее. При введении инструкции от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой осуществляется угроза возникновения чрезчайной ситуации или зоны чрезчайной ситуации и использовать средства коллективной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 Угу. Очень, очень мудро вот это ставили и, органи... да. и организацией. Очень, очень граждане да. обязаны использовать угу. средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество в случае его предоставления органами власти и организациями. Мы угу. угу. угу. есть... считаемся как организация. Вы предоставляете. Угу. Вы продаете. Угу. На каких основаниях продаете? <с <с вы, вы, можете можете только, вы можете только предоставить гражданину. А. Гражданин пришел. А вы, ему говорите, вы ему говорите, оденьте маску. А мы ему обязаны предоставить. Вы, вы ему говорите, оденьте маску. Он а говорит, у меня нету, согласно 417-го а постановления а правительства. А выдайте. Да. выдайте мне маску. Вы ему говорите, да. у нас. То есть ну, вы его конечно. принуждаете уже сделать. Они даже вот это не хотят. Вы его, вот уже гражданина, принуждаете а, сделать. А гражданин говорит, я ничего покупать не хочу. Понятно. Я, я, я не, не должен, власти? меня должны на основе 417-го постановления угу. обеспечить Получается, органы так? власти и организации. Нет, я говорю, они хорошо вот эту приписочку сделали и организации. А потом, потом, вы ему говорите. Мы вас не обслужим. А если вы не обслуживаете покупателя, то это уже нарушение, нарушение административного кодекса. Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей. И что здесь написано? Отказ потребителю в предоставлении товаров. Либо доступ к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья или uh -huh. ограничением жизнедеятельности или его возрастом. Кроме случаев, установленных законом, влечет наложение административного штрафа на uh -huh. должных лиц в размере от 30 тысяч uh -huh. до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 ну, тысяч до 500 тысяч рублей. То есть юридические лица 300.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 Сейчас составим заявление От вас и от него Вы на нарушение Ваших прав Он на нарушение его прав Соответственно, от него Мы берем заявление По 14.8 Чтобы вы его не обслужили Вам штраф, вам как продавцу От 30 до 50 Вашему директору от 300 до 500 Штраф Гражданину вы на него тоже пишите заявление, что он был без маски. Угу. И мы, допустим, пишем от вас заявление по статье 20.6.1 угу. на физическое лицо. Что он нарушил, он там был угу. без маски. Ему за это полагается штраф 4000. тысячи. Замечательно. Там что-то... Ну, а 4 долларов.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 незаконный говорю, то есть ему этот штраф отменят ну, да. Она... а вы да. заявление которое он напишет на, да. на нарушение да. э, продажи товаров да. то есть вы его да. не, не э, угу. обслужили должным образом нарушили, нарушили гражданский кодекс, вы соответственно угу. его не обеспечили средствами защиты угу. то есть на вас будет уже штраф по Статья статье 3.18.1 mm -hmm. на 20 юридических лиц, там тоже штраф от 300 до 500 тысяч рублей. То есть на вас летит два штрафа, не обслуживание клиента и нарушение mm -hmm. режима повышенной mm -hmm. готовности, два штрафа от 300 до 500, рублей, 500 mm -hmm. тысяч рублей, а на него один штраф от там тысячи до 30 не тысяч понимаю. рублей вы и знаете, то если он пройдет а он не пройдет нет. потому что закон его стороне я, я все понимаю вы понимаете некоторые люди нормальные приходят и мы да действительно вот я говорю да возьмите хоть сук ну, вот даже платком закрываются и ради mm -hmm. бога две женщины были она говорит у меня малолетний дом ребенок за мной в Зеленограде никто не Хорошо. разговаривает даже Смотрите, да. а тут он пришел он весь <с> уже такой вот вот видно да, что понятно, у него что-то с ним везде, не так это <свят> это сейчас везде. везде. Смотрите, средства, угу. здесь что написано, предоставить средства коллективной, вот средства угу. коллективной и индивидуальной защиты. Угу. Что относится к средствам коллективной и ну, индивидуальной защиты? Ну, перчатки маска. Какая маска? Ну вот это вот. Нет. Нет. Согласно а ГОСТу, к средствам, <свят> индивидуальной ой, ой. защиты, органов дыхания. Mm -hmm. относятся распираторы противогазы mm -hmm. вакуумные маски и еще там ряд еще там где-то 5 еще там какие-то разновидностей то есть к вам приходит человек вы должны самое простое чему обеспечить это распиратором за 300 рублей он пришел вы ему вот ваш распиратор пожалуйста 300 рублей он одел купил за там двадцать рублей да да да да и ушел да какую-нибудь мелочь ну, и ушел дуризм, все дуризм. все законы соблюдены никто ничего не нарушил Думаю, лучше а когда вы говорите э, человеку вот салфетка, вам да, салфетка, салфетка защититесь ею от вируса и Она соответственно человек скажет «Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитюсь от вируса?» А хорошо, а нормально он пришел и вот здесь вот так ходит, а все в масках ходят. Но это же не нормально. Но сейчас люди все на нервах, все нервничают. знаете, на два месяца это вот один такой дебил. Один. У нас не было таких идиотов. Человек перенервничал. Люди приходят, да он нормальный, ему лет 40 от силы. Люди нормальные приходят, извиняются. «Ой, я забыл, забыл, да, у меня маска есть, вот одевают». А это, понимаете, в чем дело? Вот сентября, вот третий есть, месяц, есть, один такой. Есть законы. <с да? Ну, Кстати, он гулял с законом, да. не сдается не в органах, ли он вообще работает? Мы, как Интересно. сотрудники Росгвардии, ага. соблюдаем конституционные законы, и федеральные вот законы. Смотрите, все, все, соответственно, все, все, все, все, ну я ну, понимаю, сам... ребят, вы, вы при исполнении, да. я все это прекрасно понимаю, по... ну по-человечески-то, по, -человечески я правда, объясняю, по, по -человечески. закону все э, находится на стороне граждан, все вот эти по вот законы, все на защиту граждан, но есть, да, люди, которые там, понимаю, они одели да, свои и маски и, и они пошли, ну, да. соответственно, возможно, эти люди, которые пошли, они не знают закону, и все. А Согласно законам, к... все это предоставляется. Оспорить, все, это, все это, все это предоставляется организациями. Ворковка, короче, мы не можем. Ну, ну, ну, на берегу. Бюджет пополняется. Все сводится к тому. Ну, чтобы мы закрылись. Все сводится к тому. Сводится к тому, чтобы мы не работали. Все, видимо, если так это выходит из закона, но ну, по закону, если как по закону действовать, я вам объясню, как все по закону. Ну, понятно, понятно. То есть так человека мы привлечь по вот этим статьям, он просто ссылается на то, что согласно 417 семнадцатому постановлению его должны были обеспечить сами генеральные защиты, ага, ага. а его не обеспечили. Ну да, понятно. И И то не таким, который вот. Да. Так, так извините, да. а где же мы на распиратор-то возьмем? И он действительно, он... Купить надо. А? надо. Федеральный... 250 рублей на каждого. Федеральных законов. А как? Я говорю, мы, мы под закрытие. Ребят, мы закроемся. Девушка, Алло, мы смотрите, закроемся. Я мы ну, закрыты. Федеральных законов обязывающих людей ага. носить маски нету. Ага. Ну, это не прописано. По логике вещей. А прописано вот то, что прописано. Mm -hmm. Средства индивидуальной защиты, по ГОСТу это респираторы, противогазы, вакуумные маски. Mm -hmm. Кто их mm -hmm. выдает? Mm -hmm. Никто не выдает. Соответственно, нарушают в первую очередь кто? Организации. Mm -hmm. Поэтому, если к вам приходят люди... Mm -hmm то относитесь по-человечески друг к другу. Конечно. И все, меньше, человек меньше, конф... на... меньше конфликтов. Ну, нет, не, хочет человек... не хочет человек одевать маску. Обязательно. Хорошо, не не да, вот. проверяющий орган. Да. Он без маски. Это конституция. Хорошо. Проверяющий орган кто mm. приходит к вам? Роспотребнадзор, Роспотребнадзор до Какие 31 будут? декабря 2020 года никаких проверок не проводит. Это mm. прописано у Роспотребнадзора. Что вы а спрашивает. кто к вам приходит? Говорят, Если грани, к вам ходят. приходят проверяющие органы, соответственно, вы у них просите предоставить вам Постановление из прокуратуры на право проверки вашего магазина. Соответственно, в этом постановлении должно быть прописано. Пришел сотрудник такой-то, такой-то из Роспотребнадзора, сотрудник МВД, фамилия и отчество. Все. Постановление прописано. кто вас проверяет? Постановление должно быть получено из прокуратуры. Они вам показали, что мы пришли, проверяем, все, вас проверяем. Вы для себя выписываете фамилию и отчество сотрудника Роспотребнадзора, сотрудника МВД, кто вас проверил. Сверяете удостоверение с паспортом, все это подтверждаете. Видеокамера у вас есть, все фиксирует, кто приходил. Потом вы идете в прокуратуру и спрашиваете. Осуществлялась ли проверка данными гражданами по закону нашего магазина? Нет, нет были, были ли, было ли постановление будет, на И как э, вашу про проверку магазина да. может осуществлять сотрудник Роспотребнадзора да. со да. совместно сов ну, сов да. с сотрудником МВД? Со а соответственно, соответственно, нет. А, нет. соответственно нет. если у э, сотрудника Роспотребнадзора да. ограничения до 31 да, да, да. декабря 2020 года. Сотрудник Роспотребнадзора прийти вас проверять не может. А как может администрация прийти вас проверять? На основе каких законов? По разговорам они по ходили, но они, наверное, не выписывали штраф, а может быть предупреждение, какие были, смотрели, как выполняются, в масках, не в масках, не в ну Может быть, они смотрели, если у вас... Нет, не съели, там, маски, респираторы, не сижу, противогазы. Может, да. это, ну, со, соответственно, я согласно 417-го вы должны вот обеспечить респиратор. людей, с вами индивидуальной я защиты. Пошла, они, они пришли к вам, да. посмотрели, а у вас противогазов нет. Ну, это, это, это, это нарушение. И все. Ловите ваш штраф. Штраф не нет. за то, что люди без масок ходят, ага. а штраф за то, что вы не соблюдаете правил, которые введены 417 семнадцатым постановлением Ой. правительства. Вот как, как Люблю написано? я наш я нашу Россию вообще а, обожаю. Правительство России открывается постановление 2 апреля 2020 -го года номер 417 о утверждении правил поведения обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности на и через сами все ситуации. На Нет, все на ну, Вот все это важно. На да. Можете ксерокопии сделать, соседним магазинам раздать. Раздать. Все, Сказать, все это, да. оставайтесь всегда людьми в любой ситуации. У любого человека есть его права на свободу, обеспеченной конституцией. Мы ну, остаемся. Хорошо, когда они еще людьми остаются.